А, я же еще хотел вам этого показать. Муфтия! Уже, по-моему, бывшего муфтия Сталла Хамежиева. Здесь, кстати, с субтитрами вы сможете оценить этот... Ассаламу алейкум. Тумсо, это правда, что у Кадырова очень серьезные проблемы со здоровьем? Мне кажется, что его окружение не хотят об этом говорить на публику. Алейкум Я, к сожалению, не могу ä, говорить про состояние его физического здоровья, каких-то анализов, ничего подобного я не видел. Но то, что у него с, с, с психологическим здоровьем, то есть с умственными способностями у него есть очень серьезные проблемы, с интеллектуальными способностями, со способностью к развитию, то есть мозг должен развиваться у нормального человека. Если он не развивается, это какие-то проблемы. Вот здесь я могу с уверенностью сказать, да, там очень-очень серьезные проблемы присутствуют. И боюсь, это неизлечимо. Походу там уже ну, нет никакой надежды, что будет решена эта проблема, если, если за сколько там уже... 15. Какой пятнадцать? Лет семнадцать-восемнадцать, да? За, за этот период человек вообще никак не развился, даже в знании, элементарном знании русского языка, я думаю, что там безнадежно. Салам алейкум. Если представить, еще независимо, и появляется вопрос, как жить суфистам, суннитам, шиитам и другим в мире. Алейкум ассаляму. Как в любом другом государстве они живут в мире? В чем проблема? Почему им не жить в мире? Пусть ведут какую-то идеологическую борьбу, одни опровергают других, значит, другие третьих. Это все должно быть в рамках дискуссии, в рамках научного какого-то спора. На протяжении полутора столетий, да, так, сколько, там, 1500 лет уже существуют эти разногласия и Люди как-то умудряются не, не убивать друг друга. В чем проблема? Почему демократы с, э, с республиканцами могут в рамках одного государства, критикуя друг друга, но при этом жить в мире и не убивать друг друга? А почему вы считаете, что вот именно в Чечне э, значит, представители суфизма и представители сунизма не могут? Кстати, шиитов у нас, насколько я знаю, нет. По крайней мере, ни разу еще не встречал. Еще как могут и будут, не только у нас и христиане есть, и все эти конфессии будут в рамках одного государства, при условии, что все они исполняют законы, не нарушают их, никаких проблем. А если ты нарушил закон, то неважно, кто ты там, суннит ты суфист, христианин, или ты атеист, плевать, кто, кто бы ты ни был. Нарушил закон, вот значит суд, который тебя за это будет наказывать. Есть полиция, есть значит, прокуратура. Так должно быть в любом цивилизованном государстве. Главное, чтобы ты не нарушал закон, а там что ты там у себя исповедуешь, это твои проблемы. Спорьте между собой, значит, опровергайте, но все делайте в рамках закона. Еще, кстати, важный момент. Проблема ведь не, не в том, что кто-то суфий, кто-то сунит или кто-то христианин. Вы понимаете, что суфий, к примеру, желающий независимости от России и желающий, чтобы на нашей земле действовали законы в соответствии с нашей религией, да, потому что мы мусульмане, чтобы у нас действовали законы, соответствующие мусульманам, что этот суфий, он гораздо ближе... Чем человек, называющий себя, я подчеркиваю, таковыми я его, конечно, не считаю, но чем человек, называющий себя суннитом, но при этом желающий, чтобы на нашей территории действовали российские законы. Я не говорю о том, что он суннит, это понятно, но он сам себя таким, таковым называет. Вот этот, называющий себя суннитом, такой товарищ, он гораздо более ненавистнее для меня, неприемлемый для меня, чем... Суфии, проживающие в республике и желающие нам свободы и независимости. Томсо, даже русские, хоть их и сажают, нет-нет, выходят на одиночные пикеты против войны. И даже девочка из Дагестана высказалась так. Почему ни один в течение внутри республики не высказался, где дух? Очень немало было высказываний на территории нашей э, республики. И очень многих людей уже погубивали, посадили, кому-то нам подкидывали наркотики, все разъехались. И вот теперь мы, находясь уже за пределами республики, как ты видишь, высказываемся, делаем все возможное и борьбу не прекращаем. А наши соотечественники, которые живут на территории Чечни, то, что они не высказываются, они молодцы, абсолютно правильно себя ведут. Мы должны беречь себя, беречь свой народ, нас и так очень мало и мы ни в коем случае не должны жертвовать собой. Мы должны сохранить себя для, для вот этого часа X, когда снова нужно будет подняться для освобождения нашей территории. А, я же еще хотел вам этого показать. Муфтия, уже, по-моему, бывшего муфтия Сталлахом Межиева, Здесь, кстати, с субтитрами вы сможете оценить. Это такой, такая его речь, которая на самом деле не нуждается даже в каких-то комментариях. Очень забавно вообще смотреть подобные высказывания в контексте всех тех событий, которые уже были, сейчас происходят. Давайте сначала посмотрим его. Как вы думаете, вот куда можно было бы эти слова приложить? Да вообще куда угодно. Настолько это лицемерно, как они заговорили. Ведь То, что он сейчас говорит, вообще в легкую ложится на тех же членов нашего сопротивления, которые вышли с тем самым намерением, о котором он говорит. Но почему-то их они называли шайтанами, как только они их не называли. Хотя все то, что вот сейчас он сказал, идеально подходит именно туда. И вообще никак не подходит к сегодняшним действиям в Украине. Вообще не подходит. А туда как раз это вот идеально, эти слова ложатся. Но, но тогда они говорили по-другому. Аллах выявляет этих лицемеров. Тумсо, почему чеченский язык такой разный? в зависимости от того, кто на нем говорит. Мне кажется, что вам нужно принять какой-то единый литературный язык. Чеченский язык очень красиво звучит. Мы очень давно его уже приняли, у нас есть литературный язык, чеченский язык не разный. Чеченский язык имеет разные диалекты, это правда, но литературный есть, и большинство, то есть большинство чеченцев говорят именно на литературном языке, то есть это какие-то равнинные, в основном большие такие села. В которых проживают люди из разных вообще районов, и там, как правило, все говорят на литературном. На своих диалектах говорят люди, проживающие в районах, они сохраняют свои диалекты, но это тоже как бы богатство языка, диалекты должны присутствовать. Люди, которые сохраняют эти диалекты, они тоже должны присутствовать. Все как бы живет в такой гармонии. От диалектов отказываться не надо, ни в коем случае этого делать нельзя. И отказываться от литературного тоже не надо. Так что, если ты не понимаешь нашего языка, то ты не можешь оценить, разный он или нет. Наш язык такой же, как и любой другой язык.